Привет. Наши улитки ахатины впервые на улице. Родились они осенью и было уже холодно. Зима, весна и наконец пришло лето. Появилась травка и мы решили выпустить их прогуляться. Очень бодро улитки начали изучать окружающий мир. И вроде бы все прекрасно, но выжить в нашей полосе эти улитки не способны. Поэтому дольше чем на несколько часов на улицы их лучше не оставлять. А в чем же, собственно, проблема? Почему эти улитки, в отличие от виноградных, не могут жить у нас? Потому что ахотины родом из Африки. И, казалось бы, нетрудно догадаться, что у нас для них слишком холодно. Но низкая температура – не самая большая проблема. Ахотины впадают в анабиоз при снижении температуры ниже плюс девяти градусов и могут переживать даже легкие заморозки. Основной проблемой является очень низкая влажность. Если влажность воздуха ниже 75%, улитка закрывается в ракушке и ждет дождя. На родине Ахатин в Кении летом температура поднимается до 30 градусов тени. Такая температура Нередкость и, и у нас, дома в разных регионах России. Но вот влажность воздуха в это время в Кении поднимается до 92%, а в сезон дождей еще больше. В то время, как у нас при 30 градусной жаре, летом влажность воздуха снижается до 60%. Получается, вроде бы тепло и улитки должны жить, но влажность не в их пользу. Поэтому улитки Ахатины никогда не смогут жить на улице в российском климате. Слишком сухой воздух заставит улиток спрятаться в раковину, и там она проведет время в ожидании сезона дождей, которого в нашей стране просто не бывает.